Привет, народ! Вещает Антон. На моем канале часто выходят видео о разных видах транспорта. Сегодня мы вновь обратимся именно к ним. На просторах интернета я нашел парочку реально годных штук. Быстрее заваривайте чай, накладывайте вкусности. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайк и проверяйте колокольчик. Обязательно оставьте приятный комментарий, чтобы я знал, что подобные ролики вам нравятся. А также не забывайте в конце видео конкурс на 1000 рублей. Поехали! Времена меняют нас, а мы меняем времена. В 2008 году американские специалисты создали то, что вы сейчас видите на экране. Это ультра-хэви лифт-амфибиус-коннектор, сокращенно ЮХАК. В передней части ЮХАК находится рубка управления, под которой скрывался двигатель мощностью в 300 лошадиных сил. Самое интересное в нем то, что специалисты заменили траки на пеноблоки. Таким образом, у ЮХАК – уникальный гусеничный движитель, который обеспечивал равномерное распределение нагрузки и позволял двигаться по любым мягким поверхностям, например, по снегу или песку. Кстати, у транспорта алюминиевый корпус, который смог обеспечить плавучесть. Изначально предполагалось, что транспорт будет иметь длину 26 метров, ширину 16, высоту 10 метров. Такая массивная штука должна была выдерживать 190 тонн груза. Специалисты, отвечавшие за создание этой штуковины, поняли, что не стоит делать транспорт таким громадным. В общем, в итоге вышел вездеход, имевший длину 12 метров, ширину 8 метров, высоту 5 метров. Верите в конец света? А в зомби-апокалипсис? Если да, то эта машина точно западет вам в душу. Просто посмотрите на это. Внутри особо ничего необычного, но снаружи просто бомба.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 Этот мотоцикл создан из углеродного волокна, хрома и металлических сплавов. Поршневой авиадвигатель 1960 года выпуска позаимствовали у компании Rolls-Royce. Мощность двигателя 300 лошадиных сил. Следующее, про что стоит рассказать – колеса. Как видите, спиц в них нет от слова совсем. И, блин, колеса реально огромные – целых 36 дюймов. Кроме того, у мотика нет коробки передач и сцепления –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 Как вы видите будущее грузоперевозок? Думаете, громоздкие обшарпанные штуковины будут еще долго разъезжать по нашим дорогам? А вот Hyundai думает иначе. Они настолько уверены в прогрессе, что даже выкатили вот такое чудо техники в свет. Считается, что этой штуковиной компания хотела показать, что ждет сферу грузоперевозок в будущем. Невероятный дизайн был создан с учетом всех мелочей. К примеру, при создании решетки радиатора авторы сделали достаточно большие отступы между ребрами, благодаря которым водитель может протереть их рукой в перчатке. Прототипом для HDC 6 Нептун послужили английские пассажирские поезда 20 века. В общем, все здесь отлично. Идем дальше. Компактный транспорт наверняка захватит мир, но точно не пока здесь есть такой грузовик. Машина находится в Национальном автомобильном музее Эмиратов.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 Блин, интересно, ему там не холодно? Видно, что его явно обдает воздухом от этого пропеллера. Ну окей, машина все равно выглядит круто, претензий нет. Проблема лишь в том, что на таком вряд ли получится покататься по улицам, ведь как минимум у него нет поворотников. Кстати, интересный факт, здесь рулевое колесо управляет задними колесами. Теперь живите с этим. Если говорить вкратце, то могу похвалить машину за внешний вид, но в ней явно есть недостатки, из-за которых просто невозможно прокатиться по городу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 Честно, я тут вообще без понятия, о чем можно рассказать, но в подборке эта штука просто обязана быть. Одноместная машина выглядит просто бомбически. Уверен, водитель в детском восторге от ракеты. Жаль только, что такой транспорт одноместный. Думаю, было бы очень весело прокатиться на нем с друзьями. Кстати, а как там вообще помещаться? Как по мне, маловато места. Ну ладно, возможно, я просто неправильно оцениваю размеры этого транспорта. Что ж, идем дальше.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 В нем есть лужайка для гольфа, джакузи, вертолетная площадка. В общем, целый дом на колесах, даже лучше. А прикиньте, какие там получаются вечеринки. Там же помещаются целых 75 человек. Боже мой! Создатели лимузина я вам только что подкинул идею для бизнеса. Пользуйтесь! Кстати, удивительно, но машина может набрать до 120 км в час. Настолько прекрасную машину я еще не видел. Что ж, идем дальше.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 Что ж, вот и последний транспорт на сегодня. Это самокат. Невероятно величественная массивная штука выглядит просто шикарно. Мне вообще нравятся электрические самокаты. Они экологичные, всегда какие-то интересные. У них есть на что посмотреть. Максимальная скорость этого зверя 140 км в час. Я реально считаю, что это слишком много для самоката, но тем не менее это все равно круто и понравится многим.